Всем добрый день. Меня зовут Станислав Решетников. Я хочу оставить видеоотзыв о гипно-коучинге. Все началось с того, что я смотрел видео Павла на YouTube, которое он выкладывал. И в одном из видео прозвучала такая фраза, как «А вы можете сейчас оглянуться вокруг ну, и признаться себе честно, вас устраивает та...» ситуация, в которой вы сейчас находитесь, вас устраивает то, что вас окружает. И когда это я сделал, и когда я это сделал, мое удивление было следующее. Я действительно вот понял, что действительно то, что меня окружает, меня абсолютно не устраивает. Я делаю то, что я не хочу. Я хожу туда, куда я не хочу. Я думаю так, как я не хочу. Вот. И... Это и было толчком для покупки гипнокоучинга. То есть мое приобретение. Цель моего приобретения это было кардинально изменить свою жизнь. Вот. А сейчас я нахожусь на второй неделе гипнокоучинга. И что за эти две недели я здесь получил и узнал? Первое это. А, я вижу людей, у которых действительно есть результаты, которые зарабатывают, которые зарабатывают 10 тысяч долларов в месяц. А второе, это насколько здесь мощная, эффективная и правильная информация. Вот за все свои 37 лет я столько информации качественно не получал. Если бы я не приобрел этот гипно-коучинг, возможно, я бы в жизни никогда бы ее и не получил даже предположим, что если бы я ее мог услышать где-то, я бы ее даже не осознал, я бы ее даже не понял. Ну, да, какая-то информация, а что, к чему, зачем, почему, даже без понятия. Так как эта информация, она даже заходит не сразу. То есть осознание этой информации приходит через какое-то время. А третье – это... Мне очень нравится, как Павел ведет гипноколчинг. Сейчас на дворе коронавирус, да? тяжелая ситуация в мире. И Павел нам не сказал там, ну, ребята, вы знаете, сейчас такая ситуация, кризис, вот такой расклад я не предвидел, нет, он наоборот еще больше дает нам информации, еще больше инструментов и советуют что делать как быть в этой сложнейшей ситуации и как выйти из этой ситуации в прибыли это огромный плюс ему ему и гипно-коучингом далее хотел также добавить что вот в этом гипно-коучинге есть абсолютно все то есть от платформы на которой вы будете строить свой бизнес, да? когда вот, какую платформу вы выберете, вы будете строить свой бизнес. До масштабирования бизнеса это очень важно, да, то есть он не дает частями что-то, да, а он от самого начала и, пожалуйста, в пути в люди, в народ и масштабирую и увеличивай свои доходы, используя правильные нужные инструменты. И пятое, что я хотел сказать, эта система, она проверена. То есть я вижу людей, у которых есть результаты. Я вижу, что эти инструменты работают. Это очень важно. Также я хочу сказать, что на пути к изменению своей жизни появляются внутренние блоки, появляется внутреннее сопротивление. Вот все то ненужное, которое не работает, все то, что у нас сидит, все то, что было заложено нашими родителями, в детском садике, в школе, в институте и так далее. Вот все то, что не работает, это приходится в себе доставать. И это и вот, и это здесь можно сделать. То есть есть проработки, есть поддержка людей, да, с которыми мы здесь также учимся и так далее. То есть все эти внутренние блоки также можно проработать. Такого я не видел еще нигде. Поэтому я очень рад, что я приобрел этот... Гипно-коучинг и рекомендую вам, если вы хотите начать путь с нуля или вы уже движетесь в своем верном направлении для достижения и улучшения своих результатов. Благодарю, спасибо.